все, так. все работает так сегодня мы разберем одинарный лежачий фальс вот перед нами уже готовые картины Нижняя картина у нас подготовлена. Сделано ослабление на П-отгибке. Сделано ослабление на Г-отгибке. Нижняя картина у нас готова. Для того, чтобы у нас совпадала картина сверху, мы ее... Картина у нас может быть сверху, мы ее тоже подготовили, и картина у нас может быть 5 метров, 7 метров, 10 метров. И для того, чтобы у нас эта картина имела выход на линейное расширение металла, мы ее... Соответственно, делаем небольшим выступом. То есть выступ у нас 10 мм слева отмерили, 10 мм справа. Теперь мы соединяем верхнюю картину с нижней картиной. Вот таким образом. Проверяем, чтобы она у нас выходила. И для того, чтобы у нас Она была правильно установлена, мы ее опускаем на 10 миллиметров по нашей метке с левой стороны. И с правой стороны. Ну и чтобы она у нас не была болтающейся, мы ее закрепляем на саморез. Итак, у нас готова картина. Картина у нас Нижняя и верхняя. Сейчас мы проверим ее по нашему чертежу. Подготовили вот эту нижнюю часть картины. Сделали ослабление справа слева приготовили верхнюю картину сделали ослабление справа слева отогнули и теперь она у нас представлена на этом тренажере для того чтобы нам продолжать уплотнять мы не будем как делают это кровички, вот так вот отгибать это все и киянкой уплотнять. Для того, чтобы не было капиллярного подсоса, рекомендуют уплотнять через доску или через... панеру или как у нас USB. В этом случае у нас уплотнение идет равномерно. Таким образом управляем. А в этих местах, где у нас соединяется справа и слева, мы делаем через определенные технологические решение. Значит, для того, чтобы нам отогнуть в этом месте, мы должны взять клещи под 45 градусов, мы ими, наверное, будет не очень удобно, поэтому мы Возьмем клещи для конвертов. И в этом месте, чтобы нам не порвать железо, мы будем отгибать при помощи вот такой специальной накладки. Вот. В других случаях здесь наваривается где-то 5 мм вот на этой кромке. И тогда нам не надо будет пользоваться этим железом. А так мы сейчас его устанавливаем. И в этом месте мы сейчас будем отгибать при помощи клещей постепенно в этом месте. совпадать, чтобы эта линия совпадала с нашей линией гиба. Вот таким образом. С этой стороны ну, здесь можно теперь подправить картину сверху картина снизу. Степенно сразу не заваливаем. Вот у нас здесь ровненько все отогнулось. Сейчас еще вставляем и побольше нагибаем вот так вот у нас 50 миллиметров поэтому нам надо полностью ее захватить вот и у нас как видите здесь в этом месте у нас линия гиба совпала и не порвалась потому что мы делали через прокладку. То же самое мы делаем с левой стороны. Одеваем нашу прокладку. Устанавливаем. Совмещаем по линии. И вот в этом месте, там где может порваться, мы аккуратно поднимаем, поднимаем. Ну и в этих местах можем поднимать уже без прокладки. Раз. Ну, вот в этом месте у нас тоже все совпало. Немножко. Таким образом мы соединили две картины. В этом месте можно будет через деревянную прокладку, доску фанеру. Это есть и можно это все установить. Таким образом мы соединили две картины на одинарно-лежачий фальс. Главное, что у нас угол ската здесь должен превышать 30 градусов. Тогда соединение в одинарно-лежачий фальс правильно. Все, на этом заканчиваем занятие. Включаем аппаратуру.